Вскрыли брусчатку возле Парка Горького и эту же брусчатку положили. Для чего? С этим вопросом вообще, говорят, даже не, даже не подступайтесь. Вы другую тему говорите, но только не эту. Вас не, нас не пускают, как Булатова. За чистое небо! Мы хотим, чтобы мэр присутствовал на мероприятии. Диалог у нас зашел в топик. Срубили все. Росло 50 лет, а теперь раз и все, пришли дяденьки и срубили. Это все события последних полутора лет. Экология, дороги, закрытые программы поддержки молодых семей, срубленные деревья. Поводов выйти на улицу у горожан было много. И везде негласно звучал один вопрос – а где мэр? А ведь как красиво все начиналось. Мэр был везде и всюду. Садил деревья, устанавливал турники. Или даже вот, просто гулял по миру. Спустя пять лет появляться на мирах Булатов будет исключительно со свитой. Пеших прогулок станет все меньше, останутся только инспекции. Несвоевременные безнадежные попытки оправдаться в глазах горожан за четыре месяца дорожного безумия. Как человек в нормальной обуви не должен донести с вашей точки зрения. Вы не в деревне работаете? Ремонт дорог станет препятствием, преодолеть которое команда Акбулатова будет не в силах. Федеральный миллиард 700 миллионов спустят на главные магистрали, окраины а наличия которых всегда отрицал Акбулатов от останутся и без ремонта, и без внимания. Недовольство автомобилистов вылится в волчаливый пикет. Сейчас власти идут в суды и пытаются каким-то образом, ну, обеспечить выполнение всех этих работ мы боимся то что суды уйдут до 31 декабря а после 31 декабря деньги обязаны будут вернуться в Федерацию. И когда Федерация уже увидит эти деньги, возвращенные к себе, у них появятся вопросы к администрации города, почему не успели освоить. А затем появятся вопросы, о каких двух миллиардах рублей на следующий год можно говорить, если вы миллиард семьсот не успели освоить. Каких бы скандалов не стоило убрать машины с улиц Ленина, Мира и Маркса, в течение месяца они будут убраны оттуда. Презентуя проект платных парковок в 2015-м, Акбулатов и не думал, что скандалов будет так много. Сначала игнорирование проекта горожанами, потом административными комиссиями, у которых не оказалось конвертов. Инвестор будет вкладывать деньги и не получит ничего взамен. По итогу он свернет паркомат и договориться с Акбулатовым не получится. Проект завязан в скандалах, а машина на центральных улицах не станет меньше, вопреки запрещающим знакам и убранным парковочным карманам. Миллион деревьев – это как некий символ. Символ чего? Символ того, чтобы наш город становился более-более зеленым. Зеленым город тоже не станет. Миллион деревьев превратиться в забавную городскую легенду. Не помогут даже показательные акции. Например, вот, в 2014 -й. действующий мэр вместе с будущим губернатором высаживают деревья в сквере. Спустя два года они также дружно проигнорируют вырубку в другом сквере. Компенсировать срубленное решат между кладбищем и свалкой. Но все это не станет препятствием на пути ко второму сроку. Акпулатов заявят о поддержке населения, а население не сможет протестовать, ведь новый мэр... Уже не их выбор. Принял это решение после обращения ко мне красноярцев, товарищей моих, товарищей по партии. Особо я хотел бы поблагодарить э, коллектив производственного объединения Радиосвязь, Федерацию инвалидного спорта Сибири, Совет ветеранов, которые обратились ко мне с предложением выдвинуть свою кандидатуру. Публичное решение коллег по партии представят как единодушное. Это Лаконский на тот момент губернатор будет поддерживать Акбулатова. Депутаты, которым предстоит выбрать мэра, не будут скрывать Акбулатову, они симпатизируют. Ведь кто, кроме него, сменится губернатор, и вместе с ним риторика. Этот президиум проходил непросто. То есть то, что у него решение было, потом и в публичной сфере мы видели, что решение было единогласно, это одно. Но там были споры, там были серьезные столкновения мнений по этому вопросу. Да, и тогда. Скажем, кандидатура КБулатова, она очень сильно поддерживалась губернатором Толоконским. На сегодняшний день он эту поддержку потерял в связи с отъездом Толокомского в Новосибирск. Останется только мнимая поддержка населения в виде трудовых объединений, рабочих заводов и коллег по партии. Простой народ, лишенный права выбирать, будет писать петиции об отставке, письма с призывами не идти на второй срок. Депутаты в поисках ответа, за кого голосовать, обходят дворы на участках, чтобы понять настроение своих избирателей. И никому не придет в голову провести простое социологическое исследование. Если бы сейчас проходили прямые выборы, то, возможно, были бы несколько сценариев. То есть, если мы действительно обсуждаем выборы. Там сценарий один. Пришли все жители uh, города Красноярска, имеющие избирательное право. При таком сценарии Тамшу Кричев Булатов мог бы, мог бы потерять uh, пост мэра. Ну, то есть его бы с высокой вероятностью не переизбрали. А время включения все равно будет одним и тем же. В 2012-м никто и не обратит внимания. Звонок пока еще и облавы города с требованием включить свет на Красноярском рабочем определит все пять лет работы Акбулатова. Проблемы будут решаться исключительно по звонку. При Акбулатове город узнает, что такое ручное управление, но так и не поймет, как часто Акбулатов пользуется. Виктория Лопатайте, Владимир Антонов. Воскресные новости.